Как будет выглядеть этот же самый диалог, обращенный к женщине? Шалом, мири! Привет, мири! Машломех! Как ты? Как у тебя дела? Шаним ле Я сто лет тебя не видел, очень давно. Эйфо аид! Где ты была? Ма от Осапо. Что ты делаешь здесь? Алети ле Исраэль! Я репатриировалась в Израиль. Бемет, действительно, Эй-зэ-йоффи. как здорово. Эйфлат Гара, где ты живешь? Бихфар Саба, в кварсабе.